Всем привет, друзья! Наступило утро. Пошла я в магазин с утра с восьми. Пока шла, встретилась с женщину, знакомую. И она мне дала цветы. А где еще остатки? Где-то выглядит что Короче, цветочки. Вот эти и еще там где-то в сумки. Сделала покупочки. Сейчас я вам покажу, какие покупки. Пока шла, и у меня сумка порвалась. И цветы, видимо, просрала где-то. Так, что я купила? Нагицы, Ребятишки. Затем голень куриная. Я люблю их жарить. Затем два сердца взяла сердце Можно делать подливы всякое такое масло сливочное кусок ветчины вот. затем ладно нет подожди мама говорит на видео взяла два молока молоко мы кузье. даем сразу поросенка кормим она без молока не ест у нас Обнаглела совсем, короче, два молока, бутылочках беру, потому что бутылочки я потом оставляю, и это будет у меня под ягодки. Ягоды буду туда складывать, в заморозку. Взяла пшенку и горох. Линара, ты цветы вытаскивала в пакете? Какие? Горох я круглый беру. Мне он больше нравится. Шонка такая тоже. Патита, ты же лазила. У меня цветы не хватает. Цветов не хватает. Это три цветочка здесь. Где еще? Сейчас, друзья, покажу. Я вчера лук отнесла знакомой женщине. Иду и смотрю цветы. Я а, Так я их воду поставила. А эти у меня остались почему-то. Точно. Вот они у меня водички. Поставила воду. Ой, поменялась, короче, я с ней луком. Она мне дала красный. Я ей дала бочонкам, вот. И она мне столько цветов дала вчера, кошмар, очень много дала. Вот это ее, это мое, это соседка дала, я сразу в землю посадила, герань такая красивая, смотрите. Это фикус, который мне нужен всегда. Этот очень красиво цветет, у нее прям оранжевый такой цветок, как петушок, очень красивый это все прям кошки дала. Мне надо будет это пересадить. Даже ручка здесь осталась. Не ручка, а подставка от ручки. Гераньки дала с корнями. Мне Танюшка сказала земельку даст хорошую. Так, герань здесь каких только нету тоже. Вот этот дала сиреневый. Название не помню, она мне сказала, но не помню. Забыла. Вот бальзамин и этот. Ой, как его? Точно вот они у меня... Короче, много цветов. Очень много. Я сейчас водичку все поставила. Земельку привезем. И я буду рассаживать. Мне еще надо будет гвоздику с огорода забрать. Затем герани все подсадить. У меня окон, наверное, места не хватит. Я думала, это фикус. Вот этот. Но это не фикус. Вот фикус. Сам по себе очень красавчик такой. Я прям давно мечтала о таком. Бери, говорит, у нее прям... В горшке. Ну, кое-как принесла а вот это смотрите какой интересный фиолетовый оттенок снизу вообще фиолетовый особенно в темноте очень видно ну, в темном месте а сейчас я собираюсь сварить а сейчас я собираюсь сварить кашу шумку и пожарю нагетсы. девчонки сидят беспорядок дома надо порядок еще делать. Но порядок сегодня не буду делать. мне надо в огороде поработать. Так что, друзья, вот мои покупочки. Утренние. Мясо, мясо. Вот это Мне сердце очень нравится. Оно не такое дорогое. И ветчинки. Горох. Вот, Сейчас я его сварю девочки любят молоко. Ну все, друзья, вот мои мини-покупки на нашу семью. Так как мы любим готовить, особенно из мяса. Большинство я взяла мясо. Тигруля, как всегда, тута. Да, тигра? Все, начинаем варить. Ну вот, друзья, мы позавтракали, кашу сварила, пшенку, нагетсы пожарила и собираюсь сейчас морковь убирать, вот эту. Андрей с Димой возят навоз, на грядке, где мы там лук сажали Собираемся на то место посадить Все полностью чеснок Будем менять место Потому что чеснок на одном месте У нас уже 4 года По-любому менять Так, свеклу убирать буду И морковь Сейчас посмотрим, какая у нас морковка выросла Детишки у меня сидят там Давид нянчится Короче, все при делах, при работе Работаем и морковь убираем. Богдан Мама... пришел помогать. Богдан, да. Ну ты нормально. <сосы> Держу на не мере. Ага. Нет, а ты а прямо. Туда же кидаю, я потом разбирать буду. Где крупные, где мелкие, отдельно. Большая морковь. <сосы> <сосы> а вот так надо земли делать, чтобы. Чтобы ну, да. грязь убирать. Ты ну не по одной. Ты нам к нам пришёл, да, Поздан? Что ж, угу. А? Да. Помог? Да. Маме помог? Да. Или мама, или папа сам убирает? Мы помогаем. А? Мы помогаем. Хорошо. Okay. Что ты в одну точку то устанавливаешь? Ситала, морковь, а, вот такая морковь. крупная и мелкая. Ну, Снимай а, все снимай. Все, кроты сажали. Когда научится работать, Дима. И что, ты долго будешь так его снимать, Дима? Что снимаешь? Дима! Показывает, сколько я работаю. Папа мы... навоз набирает уже. Ну, ты говори, мой. Ну как не мой а... Тоже У меня тоже есть, но Погромче говори, ветер дует. Ну, что, так Я то что? Ну как комментирую? Камеру прямо держи. <соцентричный> же, Все, поганка. Работать нравится? Да. Вот так вот. -ка сюда камеру. Так, Дети выдергивают. Ой, опять большой да? Девочки да? ходят друг за другом. Что да. покушать ищут. Дима отдыхает. Папа навоз на их загружает. А ты будешь там? Иди, помогай папе-то. Ты морковь кушаешь? Да, кушай. Ладно, давай, работайте. Ага. Работаем, мальчики, работаем. Кто добежит до меня, тому 200 рублей дам. И кому дашь? Ну, вот по, по телефону, по не... телефону пробежалась По какому телефону? Вот Это телефон, что ли? Да Обалдеть. Возьми себе в карман, положи телефончик-то телефон. Поехали Папа сказал, поехали все Я М? поехал Навоз будут кидать там Покатает сегодня, покатает. А. Опять? А. Давид-то? Зачем? Покатаешь ты его потом. Дверь-то закрой, куры забегут. Динара, закрой дверь. Не кричи, Даринку разбудишь. Динара, закрой дверь. входную. Нет. Ну что, друзья, вот приборка потихоньку идет у нас. А, давайте так стану. Вот эта часть для поросенка варить. Мелочь здесь и огрызки всякое такое. Ну, короче, плохие уродцы. А здесь покрупнее отдельно ложу. Крупные нынче мало. Среднее большинство. Все большинство среднее. Но я буду их откладывать. А крупную мы закопаем на зиму в землю. Андрей с Димой перевозили уже на одну грядку у дома навоз. Будем подготавливать там под чеснок уже. Посадим туда чисто, просто чеснок мы туда посадим на эту грядку. Что-то у меня голова болит, прям не знаю. И осталось вот у меня морковка убирать, вот это часть и все. И все, друзья, и все. И ну, в принципе, нам хватит, слава богу, сока и такая. Есть и крупная, и средняя. Вот это поросенку. Вот такая она у нас. Нынче мелковатая. Вот. На еду все пойдет. Главное свое выращенное. У людей почему-то тоже говорит морковь нынче, не урожайная. У кого-то видела так очень хорошая. Так у меня что-то хулиганки там творят, не знаю что. И э, Амина, Динара, ну-ка землю не кидаем. Не надо так играть. Не надо землю кидать, говорю в теплицу. Нельзя. И не надо сердиться, мне теплицу поломаете. Сейчас домой пойдешь тогда? Ну и в теплицу не кидай. Здесь кабачки надо будет убрать. Ну, в принципе, вот так вот. Ай, мозга болят. Прям вообще не могу. Чё, нормально. Своё и свое. Так что вот так вот, друзья.